В этом видео мы переведем монеты Тонкоин, которые только что купили, из кошелька Криптобот в кошелек Тонкипер. Для этого нажимаем кнопочку «Вывести». Выбираем монету Тон. И сейчас нам нужно прислать адрес кошелька, куда отправить монеты Тон. Переходим в Тонкипер. В кошельке Тонкипер нажимаем кнопку «Получить». Копируем адрес кошелька. Переходим обратно в бота. Вставляем адрес кошелька, отправляем. Пришлите сумму в тон, который вы хотите отправить. Максимальная сумма 0.47, так как есть комиссия 0.05 тонн. Я выбираю максимум и нажимаю кнопку «Подтвердить». Примерно через 20-30 секунд монеты уже были доставлены в мой кошелек Кипер.